Друзья, доброе утро. Мы с вами сегодня встречаемся с одним интересным, незаурядным человеком. Кто он для меня, расскажу чуть позже. Но сразу скажу, что мы будем говорить об уверенности, о самооценке, о выступлениях, о бизнесе в том числе и о важных, интересных вещах. Идем до встречи. Друзья, это мой родственник, зять, если быть точнее. Интересный человек, который, владея своим бизнесом, ведет его на две страны. Чуть позже мы об этом тоже расскажем. Как вы уже поняли, мы сегодня будем общаться на тему уверенности, на тему самооценки, на тему больных вопросов, потому что есть моменты, с которыми, в частности, Давиду. Почему я, Давид, тебя и попросил об этом интервью? Потому что тебе есть чем поделиться, как человеку, у которого речи, так скажем, дефекты речи, которые по роду своей деятельности общаются с большим количеством людей, имеет дело с большими средствами, в том числе ответственностью. И вот как это все совместить, как к этому прийти, как улучшить свои показатели, расслабиться, как стать более уверенным в себе человеком и успешным в том числе. Вот об этом сегодня и будет идти речь. Продолжаем нашу запись, друзья, интервью с Дирибасовской. улице наверняка вам известная, пишите, если бывали здесь. Давид, ну я уже сказал, что ты предприниматель и бизнесмен. О том, как тебе удается совмещать этот бизнес на две страны, mm -hmm. ты расскажешь позже. А сейчас в двух словах, что это, чем конкретно ты занимаешься? Друзья, всем привет, зовут меня Давид, как уже представил меня, Иван. Я занимаюсь аукционами по банкротству, работаю преимущественно в России. Что такое аукционы по банкротству? Это когда банкротится предприятие, на балансе числится имущество, оно выставляется на открытые торги и продается там с дисконтом 30, 40, 50, 70%. Так вот, мы вот именно те участники данного рынка. Мы создали под это дело свою ассоциацию аукционных брокеров. Об этом, я думаю, еще сегодня поговорим, раскроем тему более детально. Вот то, о чем уже сейчас предлагаю начать говорить, это... Дефекты речи, я думаю, угу. кто-то уже заметил какие-то шероховатости. Угу. Те моменты, с которыми я знаю точно, тебе приходилось работать, ты продолжаешь это делать и сосуществовать с особенностью в речи. Потому что любые дефекты я предпочитаю называть особенностями, угу. к которым можно по-разному относиться. И в принципе любые такие особенности, они, как правило, родом из детства. Абсолютно верно. А Давай вот об этом. Каким было твое детство, какую ты видишь сам в этом связь для себя. И может быть ты анализировал, откуда, откуда ноги растут в этом вопросе. Да, как бы я не то что анализировал, я знаю. Я когда был маленький, даже скажем еще грудной ребенок, когда мне было два годика, меня мама несла на руках и шла по перрону там где стоят э, поезда вот и в один момент как бы мы идем и поиск поезд, э, поезд резко подал сигнал и я в этот момент спал и быстро неожиданно страха проснулся и вот а сколько ли тебе было мне тогда было два два, два с копейками но ну, это по рассказу моей мамы, потом тети и так далее. Вот. И с того времени вот у меня начались вот такие вот э, дефект речи. И в основном они продолжались, в принципе, до лет 10-12. Да? То есть это в такой выразительной, яркой форме. Ты да, виду? да, да. Это было прям э, в яркой, выразительной форме. Я до 10 лет э, мог говорить только какими-то там отдельными словами я одно слово мог повторять там по 5, 7, 10 раз там, чтобы меня поняли вот, и где-то уже после 10, там 11 лет мне это пошло как-то на спад потому что мы ходили к тем людям, которые восстанавливают дефекты речи и как-то вот оно пошло, пошло, пошло спускаться, да вот. и э, я также помню следующий переломный момент, когда мне было, ну, буквально сейчас мне 34, когда мне было 29-30, да? то есть я когда начал заниматься э, уже таким взрослым бизнесом, я уже начал выступать э, в онлайне, на вебинарах, э, вживую, и начал просто выговариваться. Да, там вести уроки, вот постоянно вот это... Резко повысилось количество практики. Абсолютно верно, да. И вот как-то сейчас я общаюсь вот так, как сейчас и есть. Вот, собственно. Особенности да. есть, и она слышна, какие-то вот такие сбивочки, шероховатости, да, да, да, но... Сейчас ты можешь сказать, что это тебе не мешает? Абсолютно не мешает. Я уже для себя понял, что у меня уже дефектов нету. Хотя для окружающих иногда э, дефект ну, еще и слышится. Вот. Для себя я уже все комплексы снялись, то есть я красавчик. Давид, ну вопрос с поездом, резким таким стрессовым моментом, как угу. для ребенка, это понятно. Ну, а дальше? Я знаю, что в жизни были такие моменты, которые для каждого человека играют, ну, мягко говоря, очень большую, серьезную роль. Как ты рос, в какой психологической обстановке это происходило? Ведь есть вопросы, и на становление, особенно мальчика, uh -huh, uh -huh. огромное влияние оказывает то, какие взаимоотношения между родителями, uh -huh. в частности, его отношения, общение с папой. А как было у тебя в этом вопросе? Ну, на самом деле, детство было, так скажем, ну, не из легких. Это я сейчас уже с высоты своих лет отдаю ему себе отчет До 6 лет я жил с мамой. У меня мама занималась предпринимательством. Вот, она тоже ездила по городам и регионам России. Я преимущественно проводил время с моими тетями. Отца у нас не было, потому что он ушел и из семьи. Вот. Ну, вот такое вот детство было до 6 лет. Кочевал там от, одной детектив, от другой А от это детей. было где? В каком городе? Это в, какой стране? Было в России город Нуренгой. Я, собственно, там родился, там и рос. Ну, то есть до 6 лет. Потом. Мы решили переехать в Украину, в Одессу, в Одесскую область, город Измаил. Вот. Благополучно переехали я, моя крестная тетя, мы двумя семьями переехали. И а, случились плохие события. Пама моя занималась логистикой, ездила постоянно с одессы в Москву на КамАЗе с водителем и попала в автокатастрофу. Mm -hmm. Вот и вот так вот в 6 лет ее не стало. Я э, рос, так скажем, сам. У меня была моя тетя, которая меня воспитала. Этот, этот момент для себя помнишь? Да, я этот момент для себя помню хорошо. Это как раз мне было там 6 лет. Через 2 месяца должно было быть 7 лет. Вот, собственно, этот момент я помню очень таких хорошо. Естественно, этот момент во многом повлиял на мою жизнь. У меня, как я говорил ранее, также были дефекты речи. Вот, они тогда еще, собственно, усилились. Ну, собственно, вот так вот я и начал жить сам, без мамы, э, вот. с, тетей. с тетей, да. Давид, мне кажется, что каждый парень в определенный момент своей жизни, он так или иначе осознанно для себя начинает понимать вопрос его личной уверенности в общении угу. в школе, там, с друзьями, одногодками, старшими, младшими, неважно. Угу. Ну и, конечно же, что-то с этим делает и далеко не всегда, чаще всего, вопрос уверенности, ощущение себя вот в этом социуме, uh -huh. далеко не всегда он устраивает парней молодых людей. Как у тебя с этим было? В какой момент ты как-то этот вопрос для себя uh -huh. зафиксировал uh -huh. и, Я и понял, что с этим да. делал? Ну, на самом деле, вот так сейчас вот анализируя разные этапы своей жизни, там школа, высшее учебное заведение, потом первую работу, вторую работу, бизнес, мне всегда давала уверенность это знания, это навыки, это экспертность. Если я понимаю, что я обладаю достаточным уровнем экспертности, я могу уверенно об этом заявлять и знать, о чем я говорю. Вот тут уже и появляется уверенность. То же самое, к примеру, я помню, когда в школьные годы занимался вольной борьбой, я просто знал, что мне нужно выйти по Победить. если но для этого выиграю, надо было предварительно тренироваться ну да, да да то есть и я понимаю что если я выиграю я выиграю этот чемпионат и я буду уверенным в тебя. но какие-то все таки моменты которые наоборот гасили твою уверенность было что-то такое ну я был достаточно таким застенчивым молодым человеком стеснительным и мне сложно давалось знакомиться с девушками то есть можно разделить тут твой вопрос на две части, если где-то ты в чем-то вот уверен в спорте, в работе, еще в чем-то, да, то есть тут у тебя такая параллель идет уверенности, да. а если в чем-то ты не знаешь, как поступать, в том или ином случае, да, там в знакомстве с девушками, э, там, я помню, у меня долгое время не получалось научиться ездить на велосипеде, да, то есть я когда видел велосипед, я был неуверенным в себе, думаю, сейчас сяду, разобью себе колени, локти и так далее, так, так, так далее. Мне кажется, это идет вот от души, от навыков, там и так далее. Если ты понимаешь, что ты можешь это илить, у тебя в этом появляется уверенность. Если ты понимаешь, что, ну, это не твое, вот, ну, и где-то уверенность. Знакомиться с девушками было не твое? А, я потом, естественно, этот навык переработал себе. Вот, понял, что это необходимый по жизни навык. Жизненно важный, да. Да, да, да, я его, в принципе, проработал. Ну, тут наверняка, я думаю, ты согласишься. Если ты чувствуешь где-то в каких-то областях проседания, то за счет как раз... Прокачивание других отраслей в своей компетенции, там, например, борьба или, как ты говоришь, олимпиады, mm -hmm. в которых ты участвовал, где ты можешь больше проявить свою уверенность, и это волей-неволей подтянет там, твою уверенность вообще не да, в данном да. случае с девчонками. Это от, от внутреннего желания твоего. Нужно тебе это или не нужно. Есть, есть ли к этому страсти, жжение и так далее. Давид, период жизни с отцом. Mm -hmm. Что папа тебе передал что он вложил в тебя вот, в части мужских качеств или наоборот ничего такого твоему мнению не произошло полезного для тебя точно могу сказать что отец привил а, мне привычку спорта да потому что я с его подачи начал заниматься вольным борьбой а, это было достаточно классное время, когда я занимался вольной борьбой. Я постоянно прогрессировал, и я дорос до третьего юношеского разряда по вольной борьбе. Угу. Вот это вот такая первая привычка спорта. А, также он во мне закалил мужской стержень. Да, то есть он меня всегда учил, что нужно э, так поступать по отношению там, к девушкам так-то поступать по отношению к мужчинам, держать слово и так далее. То есть вот, наверное, такие две основные привычки он во мне закалил. Ну, также я, в принципе, хочу добавить, что у нас отношения с отцом всегда сложные были. Как он сработал, по твоему мнению, может быть, в минус твоей уверенности, в твоем ощущении себя как мужика? Я всегда все минусы люблю превращать в плюс. Да, то есть, как и говорил ранее, что у нас сложные отношения были с отцом. Он меня в один период жизни просто от меня отказался. И это меня еще больше закалило. Да, то есть я стал таким там, уверенным в себе. Я понял, что за моей спиной никого нету. И нужно просто этот мир шарашить, побеждать. Вот. Ну и, собственно, я дальше и... Я не боялся никогда, в принципе, по жизни падений взлетов, потому что я. Знал, что если я взлетаю, то взлетаю сам. Если падаю, то падаю сам. И нужно, в принципе, вставать самому. Мощная, монументальная, сильная, стальная. Твой секрет силы и мощности мужской. Слушай, это знание, это уверенность и бе. Ну вот такие два момента я выделю. Как часто тебя спасал алкоголь в каких-то ответственных ситуациях? <свят> Извини за этот вопрос, да? <свят> а я не пью. <свят> ну, давай будем до конца откровенно с нашими зрителями. Я <свят> тоже не пью, но <свят> <свят> на вопрос придется отвечать. <свят> ну, иногда <свят> пью красное вино. Спасибо. <свят> Давид, у меня очень многие подписчики, <свят> наши зрители, интересуются вопросом, как быть более уверенным, когда ты выступаешь, общаешься с людьми. Когда ты впервые начал так осознанно, что ли, выступать, uh -huh. э, со сцены, условно говоря, и как ты себя чувствовал? Может быть, есть какие-то лайфхаки, твои наблюдения рецепты? Слушай, ну давай начнем, наверное, с, с фокапов с ошибок, да? Давай. Я помню, у меня всегда была такая активная жизненная позиция. Я в школе Коле избирался в восьмом классе в президенты школы, представлял ее на городском уровне, там и так далее. Да, да, да. Вот. И я не знал, что это такое, но я лес, я шел, и мне это нравилось. Вот и Я помню, когда я выдвинул свою кандидатуру на этот пост, и мне пришлось выступать в школе. В актовом зале, знаешь, такие советские актовые залы. Классика, там, да. 100-150 человек сидит. вот. И со мной еще выступали ребята там с 9 класса, с 10 класса. И я такой самый мелкий, так скажем, был. И вот тогда... Ну, глядя на тебя, самый мелким тебя. как -то... Я, кстати, был очень маленьким даже. И тогда я помню, я не обладал там, ну, должными навыками, да, там, ну какой у меня президент, я был маленький. Слушай, ну тут знаешь, э да, да, да. глядя на наши реалии, да, это ну, маленький. Да. И тогда у меня реально я заикался. Да, там, представьте, в тот момент я еще заикался, у меня потели ладошки, мне задавали вопросы. Вот. Но я помню, что мне задают вопросы из зала, а рядом стоит куратор проекта, она мне подсказывает, говорит он. Вот, и она мне говорит там отвечаю вот так вот я вот так вот ответил знаешь там сразу такой первый э, такая уверенность появилась знаешь то есть я понял, что если стоит рядом человек, который э, обладает э, теми навыками, которые нужно говорить и правильно говорить, да, то у тебя уверенность и появляется. То есть всегда хорошо, когда есть кому подсказать и кому научить. Да, да, это, кстати, вот можно даже вернуться к э, вопросу к менторству, да, там, я за менторство, я за наставничество там и так далее, вот. Но Почему и... важно, по твоему мнению, на учиться, брать, может быть, менторские какие-то услуги или просто находить возможность учиться у экспертов. Для чего? Ну, как бы вопрос вроде бы очевидный. Uh -huh. Но что это дает? Может быть, ускорение в росте? Может быть, экономию это, времени это или денег? Б, это безусловное ускорение. То есть тебе ментор, наставник не даст совершить э, ошибки, которые ты сделаешь сам. Допустишь, там 100-500 аж рыбок и этот путь ты пройдешь там, допустим, не за 2 года, а за полгода. Вот я когда начинал там, допустим, свой бизнес, аукционы по банкротству, он мне просто очень круто понравился. Наверное, по моей детской душе, да, можно покупать дешево, продавать как бы дороже Я жалею, что в тот момент у меня не было бентера, да, то есть я за 9 месяцев... Я совершил очень большое количество ошибок, в том числе и терял денег. Вот. А сейчас я понимаю, что этот путь вместо 9 месяцев я мог бы пройти за 2 месяца. Вот. Мы сейчас, собственно, у себя в компании, у нас есть тренинговые направления, мы этому обучаем, и вот за 2 месяца можно стать профессиональным аукционным брокером. Вот если уже о твоей нынешней деятельности, о твоем детище как да. на ап. Ты имеешь дело с большим количеством людей, выступаешь публично тоже перед большим количеством слушателей. Uh -huh. а как вот в самом начале, каково тебе было, вот помню, ты выходишь на конференцию, может, быть, пару вставок покажем видео из этого момента, из этих моментов. Ну, да, ты тем более же он у нас выступал. А, было дело, да. Как ты справлялся с этим ощущением волнения, с этим состоянием, которое ты чувствуешь на ну, тебя потрушивает? Uh -huh отличный вопрос я каждый раз выходя на сцену у меня есть такой некий страх, волнение, это в принципе нормально для человека согласен я постоянно выступаю на больших конференциях на инвестиционных форумах, да, потому что наша тема относится именно к инвестиционной деятельности и я перед выходом на сцену я всегда себе отвечаю что, Давид, люди пришли посмотреть на тебя, как на эксперта. Ты же эксперт, ты же все знаешь абсолютно. И на самом деле по моей теме нет такого вопроса, на который я не смогу как бы ответить. Слушай, но так же было не всегда, когда ты был в начале пути. Знаешь, Мне кажется, в любой деятельности есть доля авантюризма. Я сужу по себе, uh -huh. когда я начинал деятельность ведущего мероприятий, ведущего новостей, тренера по публичным uh -huh. выступлениям. Я же не сразу был в теме всесторонне подкован и так далее. Uh -huh. Есть какой-то стартовый момент, знаешь, синдром самозванца. Вот, помнишь, ты меня задавал как бы вопрос по поводу начальных выступлений, я рассказал про свой первый факап, допустим, в школе, когда я не обладал вот этими знаниями, да? Uh -huh. Тогда как бы да, то есть тут были такие нотки авантюризма. Вот. но когда я уже в качестве профессионала эксперта выхожу на сцену я уже понимаю о чем я буду говорить я знаю и у меня мандраж это волнение оно длится ровно первую, первую минуту когда я вышел на сцену но ну, я стараюсь сразу встать оглядеться сделать там глубокий вдох выдох поздороваться рассказать ну и все оно уже пошло по накатанной то есть такая первая минутка Авантюризм есть всегда, я, кстати, люблю какие-то такие спонтанные вещи, там гуляя, да, допустим, в парке, там выйти на сцену, там со всеми поздороваться. Да-да-да. То есть я такой чуть-чуть такой небольшой челлендж что. Крейзи, да. Вот. И собственно как-то так. И теперь по поводу деятельности, я просто стал в своей теме плавать, как рыба в воде, и я просто этого не боюсь и не стесняюсь. Хорошо, но Понятно. ты звездой номер один был в этом вопросе далеко не сразу же. Ну да. Хотя достаточно быстро, я знаю, к этому пришел. Угу. Как по поводу мнения других людей о тебе, чужого мнения? Люди же не всегда... Сыпят сахар в уши. А... А, и ты слышишь порой в своего адреса, что-то не самое лицеприятное. Как, как ты с этим работаешь? Абсолютно верно. Есть, ну, о людях всегда, о, о всех, да, даже если не брать меня, есть мнение хорошее, есть мнение плохое. Почему оно так складывается? Да потому что люди разные. У нас очень много хейтеров, да, у нас, кстати, есть наш канал на ютубе, называется NAP. Да, друзья, ссылочку оставим внизу, mm, Да, я помню, когда вы читал комментарии, да, то есть, э, мне больно было. Спать не мог. Слушай, я коротко расскажу историю по поводу того, когда начал путь ведущего новостей на Одесском оригинальном телевидении. Uh, очень было страшно. но ну, прям настолько страшно, что так не было мне страшно никогда. Uh -huh. И это, конечно, влекло какие-то ошибки, какие-то вот те же факапы в прямом эфире. А я вел только в прямых эфирах новости. Ну да, это сложно. И ошибки, какие-то такие... Uh, Сбивки просто жучайшие, и состояние, даже лицо мое было таким напряженным поначалу, там несколько месяцев первых. Да, да, да, да, да. Потом я когда впервые, где-то через несколько недель, как начал работать с Виктором новостей, увидел там на форуме телеканала отзывы зрителей, там меня так с говном смешали, я, я реально два дня места себе не находил, спать не мог, это просто не... Я, я просто понимаю, как, как это бывает больно, да да, да да да, да. Жуть. А у меня мы бизнес идем с моим партнером Павлом Куксенко. Паш, тебе привет большой. Паша. Да, а он тут тоже такой, э, у него свой тип Паш, он э, в очках, мне он напоминает какого-то политика. Он тоже такой мнительный, он я помню вообще. хотя когда... человек производит впечатление очень уверенного в себе да да Красиво. да он уверенный голос всего вот поток да. мыслей слов он, он еще да занимался сетевым маркетингом то есть для него это публичное вступление ну как вот так вот вот и он как начал читать комментарии я помню нас там об, обозвали очкарик и бугай Очкарик и бугай Стоит, стоит смайл, потом деньги не пахнут И, да, и вот это к нам как бы приклеилось вот. Ну, как-то вот оно со временем мы поняли, что мы, мы несем светлую миссию мы обучаем людей, они меняют свой уровень жизни, они начинают больше зарабатывать. У меня есть масса примеров в нашем сообществе, когда 19-летний парень из провинции, так скажем, пришел к нам на обучение, обучился и через полгода начал показывать хорошие результаты. Заработал полтора миллиона рублей на спецтехнике. Еще один такой классный пример, я вот никогда его не забуду. П -п Пожилой человек, дедушка, ему 69 или 70. Ну, это еще вполне Пишел... себе бодрый мужчина. Слушай, ну, ну да, да, да. да. <св> И я помню, он пишет отзыв у нас в чате по победителя. Говорит, я первые деньги заработал из интернета. там 15 тысяч рублей там на перепродаже а, сварочного аппарата. Блин, так было приятно. Давид. Как ты считаешь, что конкретно тебе, вот давай в понятной, четкой формулировке, mm -hmm. дает тебе уверенность на сцене, а в том числе в работе онлайн, на камеру, ты тоже много в таком формате а, трудишься. Ну, Дай совет. Я для себя выбрал такой рецепт, что я постоянно учусь, я постоянно становлюсь лучше в своей сфере, и это мне дает уверенность на сцене, это дает больше экспертности мне вот, ну и нужно, мне кажется, всегда уметь и стараться повышать качество своей жизни уровень жизни если ты, допустим сегодня ездишь там на работу на автобусе или на маршрутке попробуй пересесть в такси, потом в такси в бизнес классно, потом позволь себе какой-то транспорт там, купить себе да, там, машину вот, и вот так вот Постепенно нужно свою жизнь менять, расти, обучаться. Есть э, немало примеров того, когда даже человек, если и высококлассный эксперт, ну, например, IT-технология, uh -huh, да? да. а, но он все равно чувствует себя крайне неуверенно. Он замкнут, закрыт, напряжен, когда попадают в какие-то публичные обстоятельства. Как быть таким людям, по твоему мнению? в моей теме да я бы как бы сразу рассказал бы как можно покупать там квартиры ниже рынка там идти специалисту там к примеру там сказать а вот смотрите как можно быстро сделать там аналитику вашего сайта то есть экспертность проявить экспертность Ну, я думаю что проявить экспертность Звучит вроде бы просто, да? mm -hmm. а вот где нарабатывать это про проявление своей экспертности, то здесь, как, наверное, не наверное, а точно, я уже mm -hmm. на некоторых своих видео упоминал о том, что эту экспертность можно поначалу в каком-то безопасном режиме проявлять, даже тренироваться, вести переговоры там, в твоей теме, тем mm -hmm. людям, которые обучается этому вопросу. Брать и записывать видео, выкладывать хоть в закрытый доступ для себя в Ютубе, чтобы смотреть на себя со стороны. Ты как-то любишь на себя смотреть со стороны, слушать, как ты говоришь, как ты выступаешь? Ой, это было одно время так, на самом деле, сложно и, с одной стороны, так стрёмно, когда я первый раз посмотрел на себя после первого своего вебинара. Это прям было вообще жутко, мне кажется, да. То есть я постоянно себя критиковал и себе записывал какие-то свои слова паразиты. Я говорит я, я сам себе говорил, Давид больше так не делай. Вот и я на самом деле перестрел свои первое видео на YouTube канале. Uh -huh. да, там, которая датирована 2017 годом и вот 2020 годом. Блин, это два разных я. Вот, и ну, нужно постоянно, мне кажется, себя критиковать. Да, то есть, если ты там скажешь, все, Давид, ты молодец, все, это мы, значит, приплыли. Ну, тут тоже, мне кажется, надо не переходить грань. Бывают люди, которые вот этим самообичеванием занимаются. Они себя тем самым еще больше гнобят. Не, ну тут должна присутствовать ну, дотка адекватность. Из-под пригорка, из-под приподвы подверта, зайчик раз приподвы подвернулся. Повторяем. Можно мы это Давид, я помню, как дважды ты уже проходил мои марафоны «Говори красиво», потому что сам вопрос техники речи, голоса, дикция, артикуляция, все это то, что нуждается в таком прокачивании время от времени. Тут не бывает такого, что вот раз этим занялся и, и все на всю жизнь. Ты дважды проходил марафон, и mm -hmm. мне хочется, чтобы ты также рассказал и о своем марафоне, который будет интересен, я уверен, что многим. Давай в двух словах о том, что это будет у тебя. Как я уже говорил, занимаемся мы аукционами по банкротству. У нас в компании есть направление, где мы обучаем, создаем себе партнеров через обучение. Да? То есть это те люди, которые к нам пришли, обучились, и из числа лучших мы берем себе в партнера. Да, то есть он закрывает за собой город и регион. Мы учим, как покупать дешевле рынка имущество за комиссионное вознаграждение. Пришел и в банк, мне говорит, хочу купить квартиру в Москве дешевле рынка. Мы посмотрели, что есть на рынке, какие предложения. Видим дисконт от рынка, к примеру, от 40% 30%. И мы обозначаем комиссию за свои услуги. То есть И вот так вот мы с нуля работаем в рамках всей Российской Федерации. Это, этому бизнесу можно заниматься и удаленно из любой точки мира. Я находясь в Турции, в Европе или в Одессе выкупал для инвесторов имущество. Этому мы все, всему обучаем, потому что рынок большой, вот, и у нас буквально через неделю будет бесплатный трехдневный марафон, как стать аукционным брокером и как покупать за комиссию то или иное имущество для инвестора. Ссылку оставим в описании, поэтому интересующиеся. Добро пожаловать. Да, да, я считаю, что этот навык дешево что-то покупать, он нужен каждому. Так же как навык продавать. Или говорить красиво. Дай вам заказ. Друзья, вот эти эпические кадры, судно, которое лежит на боку, на Одесском побережье. Может быть, кто-то из новостей видел, слышал о таком происшествии. Но а, ошибка, вот о чем это говорит. А ошибки бывают у каждого, у каждого спикера, у каждого нормального человека. Все мы ошибаемся. Главное продолжать двигаться. Ошибки, конечно, нужно исправлять. А для этого нужно постоянно учиться, приобретать опыт практику и не бояться двигаться дальше. Что ты посоветуешь нашим зрителям? Друзья, я вам рекомендую из основания своего опыта не стойте на месте, развивайтесь, идите к своим целям, к своим мечтам, обучайтесь, поймите вашу ключевую компетенцию, ваш ключевой навык прокачивайте его, качайте, и будет вам счастье. Спасибо. И тогда в этой прокачке придет и уверенность, придет осознание своей мощности, и все это рано или поздно приведет к тому, что лично для вас будет тем, что мы называем успехом. Я вам, мы вам этого искренне желаем. Пока.